отличная лыжа отличное тестирование новая модель вчера только вышла сегодня уже на снегу поехали здравствуйте но не узнать эту лыжу невозможно притом не то что просто там это рассинел или не рассенел я точно знал проехав, что даже это за модель как она называется и в общем даже по ростовке примерно представе. Вот. А с лыжей все стало, на мой взгляд, хуже, чем было Вот если сравнивать с версией прошлого года да, И говорить, что принесла новая технология, новые изменения Вот этой жесткости, там, облегчение носка Вот эта лыжа в прошлом версии, она была достаточно хорошая И если помните, я рекомендовал ее новичкам, начинающим райдерам Таким катающимся трассой, не трассу. Вот Ее старшая подруга Soul 7, она и вовсе отличный новичковый вариант вот прекрасный, то вот эта лыжа, она, она провалилась в небытие. Значит, теперь давайте по порядку. А, у нее стал очень мягкий носок, очень мягкий задник. Вот, и при этом разница в геометрии, ну, по ощущениям, я опять-таки, я линейку не мерил, я по ощущениям в катании. Разница в геометрии между талей, носком и задником очень, походу, большая. В итоге получается следующая история. значит, Вы приезжаете на мягкий склон и просто проваливаетесь ровно серединой лыжи. Вот, лыжа как бы сгибается, середина проваливается и все, и все. Ехать в таком состоянии как бы нереально невозможно. Получается такое перевернутое коромысло. Вот, приходится чуть ли не прыжками разгружать лыжу. Вот, четко дозировать загрузку. Я могу сказать, что новичок с этим, ну не справится реально. Единственное, что, как бы, ну естественно, при таком загибе лыжу хочет уходить в какой-то там, я не знаю, поворот в стиле сноуборда там 5 метров. Вот. Надо это. Ну, только на эту тему кому ну совсем страшно. То есть вот я вышел в фрирайд, вроде как хочу, но страшно так, что вообще трэш. Вот лыжа вообще просто разворачивает практически на месте. Значит, на жесткой на Настина, Избитыши. Ну, как бы реально вот этой середины не хватает для того, чтобы получить контроль. А носок задник не работает вообще. При этом, ну, я бы не сказал, что вибрации меньше стало. Нет, их стало, наверное, мне кажется, больше, потому что стало мягче. Вот. И в итоге получается, что кататься -то на лыжах, как бы, в общем-то, и никак, и негде. То есть, ну, где-то совсем каком-то на ком непонятном. Вроде как бы должен быть какой-то снег и мягкий но не проваливающийся, то есть такой плотный. Ну, то есть лыжа требовательна к состоянию снега очень. И вот если снег позволяет ей не ложать, вот теми, теми моментами, которые я назвал, она, в принципе, такая достаточно веселая, бодрая, но очень слабая, очень слабая. То есть вот я тяжелый, и она меня просто не, не запуляет вообще никак. То есть она пытается что-то там пикать, вот, но... Ну, ей не хватает силёнок, просто не дать динамику, вытолкнуть меня из поворота даже не, не получается. В итоге лыжа слабая, попавшая, провалившаяся в какую-то дырку между категорией. И, конечно, не рекомендовать ее в таком виде, не советовать я никому не могу. И, конечно, ни в какой рейтинг она уже не, не катит никак. Все. До свидания, Росси Скай. Ты будешь в нашей памяти... Останешься светлым пятном, но, к сожалению, в памяти. Все. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь, больше катайтесь на нормальных лыжах. Пока.